Казанский университет посетила делегация посольства государства Израиль. Все подробности далее. Делегация прибыла во главе с полномочным министром, заместителем главы дипломатической миссии посольства государства Израиль в Российской Федерации госпожой Керен Куэнгат. По традиции, встреча началась с презентации Казанского университета. Сегодня я нахожусь здесь и в Казани в целом по двум причинам. Мы собираемся почтить память жертв Холокоста. Мы покажем фильм и откроем выставку об этом. Что касается университета, я прочитаю здесь лекцию. Лекция была посвящена дипломатическим отношениям России и Израиля и была прочитана для студентов Казанского университета. Как я упоминала ранее, 30 лет назад были восстановлены отношения между Израилем и Россией после распада Советского Союза, и я считаю очень важным поделиться этой историей с казанскими студентами. Отметим, что также была прочитана лекция, посвященная нормализации отношений между Израилем и арабскими странами и в Институте международных отношений. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюз.